Шалом, дорогие продолжающие изучать иврит. В этом видео я дам вам два выражения, которые переводятся с русского на иврит практически дословно. Итак, первое выражение – это делать из мухи слона. Ласот ми звув пиль. Азламатому сим ми звув пиль. Почему вы делаете из мухи слона? Точно, прямо дословно, ласот, мизвув, звув, звув это муха, и пиль это слон, альтоасу, мизвув, пиль, не делайте из мухи слона, okay? А за вот это вот первое выражение, вы его можете прямо вот, редко такое бывает, обычно идиомы дословно не переводятся, но в данном случае перевод один в один. И второе выражение, которое тоже мне очень нравится, это много воды утекло с тех пор. А зарму аз. Много воды утекло с тех пор. А-бем-зарму аз. Значит, утекло на евреи есть красивый глагол лизром. Это течь или плыть по течению. И ав-бейм, много воды, зарму это прошедшее время. Вода, например, это как бы они во множественном числе. Азин – это такой вот тогда, тогда-то, с тех пор. Аз аз много воды утекло с тех пор, как я снимала последнее видео на YouTube. Аз агбэмайзармумы аз YouTube, YouTube загрузила одно из последних видео на YouTube. Вот, так что забирайте себе, делайте из мухи слонала сотми мизвув биль. И много воды утекло с тех пор. за муми аз. Если вам понравилось э, такого рода выражение изучать со мной, то вы мне напишите в комментариях. Может быть, есть еще какие-то выражения, которые вы хотите, идиомы, которые вы хотите узнать, как будет на иврите, а будет ли дословно или нет. И, э, в инфобоксе вы можете найти полезную рассылку от школы Иврита Иврика и узнать подробности о клубе, а также посмотреть, как эти выражения пишутся. В общем, заглядывайте в инфобокс, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Иврику и до встречи в следующих видео.